Ветер хороший, и мы летим под парусами. Место нам нашлось на этот раз. Швардуемся. Ну, Мы дикие русские люди, у которых за одну гранат просят 300 рублей. Мы планировали пообедать в этом кафе, а потом отправиться дальше. Но не тут-то было. В 395 году до нашей эры зигнула штука. Но это вот это рыбы, какая-то. Вот видите? Вы вот тоже черные? Да. сюда. Утро. Сейчас мы запечатлим акт вандализма. Давай, давай, давай, самую спелую выбирай. Давай сверху, они получше обычно. Давай. Ну, мы дикие русские люди, у которых за одну гранат просят 300 рублей. Ну почти, Я решили попробовать мясное, тем более, что нам сказали, что они не такие мясистые, но уже сладкие, да? Смотрите, вот так вот выглядит тот гранат, который мы сорвали, очень сладкий, но не мясистый, Ну, в принципе есть можно. Клан ныряет. У него добрый? Нет. Души, где не ко Вообще надо дым. Алкоголь наиболее без денег, вы с этим на воды он смотрится куда интереснее чем с суши если честно ну, там же алкоголь да? там, ну, самое главное в, ну, в принципе можно отправили беллу собирать кранцы в принципе для нее это привычное занятие на нашем обосе она всегда этим занималась но на большой яхте кранцы потяжелее Ну, ничего пора привыкать Мы подошли сюда, обходили этот остров, можно было пройти вот здесь вот, но этот проход очень узкий и очень мелкий, мы не рискнули. Там вроде как глубины до двух метров уменьшаются, а, соответственно, у нас осадка 2,3. Ну, не рискнули все-таки яхта. Вышли из Бузбурума, Юля нас ведет к следующей точке, Знает а, курс как свои пять пальцев, не приходится даже прокладывать по, по картам, просто палец поднимал вверх. Просто Юля, если раз прошла, она уже помнит, куда нашла, что на машине, что на я. Вот, а так как нам Бузук которые мы уже были, соответственно, она дорогу знает. Вокруг такие горы возвышаются, вот, кстати, наблюдайте, наблюдайте преимущество чартерной лодки, что здесь оторван, здесь оторвана молния, и мы не можем прицепить боковые шторки, которые нас будут защищать от солнца. Вот, здесь почти оторвано, но не оторвана до конца. А вот обратная сторона вообще уже без молнии. Это износ лодки, износ лодки. Впереди открывается такой живописный вид. Идем, кстати, под парусом. Наслаждаемся легким бризом. Вот, ну вообще к обеду сейчас ветер начнет стухать. Я надеюсь, мы выйдем дальше в море к этому времени. Там ветер будет посильнее. Ну что, мы наконец-то распустили паруса в прошлые дни. Один день нам пришлось идти вообще под мотором, потому что ветра не было. В этот день ветер хороший и мы летим под парусами. Ветер 5,3. А скорость мы развиваем 6,2. На целый узел будет быстрее ветра. Я, конечно же, про истинный ветер. Вымкально сильнее. Наши паруса. Огромные. Юля отлично держит лодку. Молодец. Ветер мы автопилот не включаем. Потому что.. Так вот, неадекватно работает рулем, когда лодка на ветру. А иди нам вон туда. А вот посмотрите, какая яхточка сейчас нас будет обгонять. Это уже целый корабль. Ветер совсем стоп Вот 1.8.9. 9 Это еще сейчас Вообще было 0,6 Мы решили Спускать в Рот И идти уже Будет 1,5 Вика залез на Би-Би, но ну, он стоит на арке, арка платформы, и он здесь не члени Итак, мы снова в Бузукуле. Вторая попытка наша погулять по замку. В прошлый раз здесь не было мест, но сейчас вроде бы пусто. Места быть должны. Будем надеяться. Еще? Место нам нашлось на этот раз. Швартуемся. Посмотрим, что мы должны за то, чтобы здесь постоять. Скорее всего, получше. Но на значок мы планировали уехать в окна. Да? Мы планировали пообедать в этом кафе, а потом отправиться дальше. Но не тут-то было. Во всех этих маленьких ресторанчиках есть одна большая проблема. Они не принимают оплату картами. Идти в горы нам пришлось голодными. стоит наша яхта шикарный вид просто шикарный вид на выходные здесь просто нет мест вообще нет мест а мы идем дальше смотреть разваренный крепости Эту бухту мореплаватели облюбовали несколько тысячелетий назад. В древности она имела важное стратегическое значение и потому надежно защищалась крепостью на входе. В 395 году до н.э. в заливе собирался объединенный флот Афин перед Критским сражением со спартанцами. А в 305 году до н.э. Дмитрий, сын антигуна Одноглазого, готовил здесь свои корабли для нападения на Родос. Во времена Средневековья в период владения Родосом-Рыцарями ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского в залив использовали торговые корабли с родосом. Некоторое время мы стояли и ломали голову над назначением этой штуковины, расположенной на одном из выступов стены. Кто знает, что это? После долгой прогулки перед отплытием мы решили немного освежиться. Mm-hmm. Мы готовимся отходить из этого чудесного места. Как он Готов. называется? Безукле. К сожалению, нам не удалось отведать вкусного обеда здесь, в этом ресторане, которому принадлежит причал, потому что они не принимают Давай. карты. Это вообще такая острая проблема в этих местах. Многие места не принимают карты, поэтому как соберетесь, постарайтесь запастись наличкой. Ну, крепость мы посмотрели. И теперь идем Черчили Мани в ресторан Кайпиннемо. Подружки подключить надо. Ведь это травится. нас наваливает. Почти посередине там ход в бухту, где мы планируем ночевать. Здесь, в общем-то, достаточно многолюдно, как и во всех бухтах турецких в августе. Просто, я бы сказала, яблоку негде упасть. Ну, это местечко вы уже видели на нашем канале в серии видео о том, как Витя получал Айвайкин. Это место называется Сердце Лиманя и ресторан «Кофтеннема». Да. Скажу сразу, место намного интереснее и красивее, чем получается на видео. Вот почему-то так вот, не знаю. На меня оно на видео не произвело такого впечатления, как оно в жизни. Вода здесь чистейшая, черепахи прям вот вокруг вас тоже плавают. Кому интересно, вот меню. Смотрите, как красиво. Возвращение блудной королевны. Ну рассказывай, где была, что Я видела. Не Меня в этот вход. Там Я уже готова спасательную операцию. Да? Уже начал договариваться. Никак не могу отдышаться после своего плавания на сапе. Крюво вот так вот сидеть. на ножки дышать воздуха и наблюдать за козочками, как они пасутся по горам. Не представляю, как они прыгают, вот, если честно, по этим горам ходить не ну, очень сложно, лазит по Я пробовала, а козы, они прямо вот перепрыгивают. Было все караулит черепах. Она у нас человек упорный, черепахам проще сдаться. Зевнула штука? Ну вот это рыбы какое-то. Вот видите? Мурена. Мурена? Вот это черная? Ну, да. Сюда. Вот это похоже на мурена. Да, это мурена, реально. Офигеть. Белла, ты мурену нашла? Да, я нашла мурену, У нас здесь девало. Она это самая. Пальцы любит пускать. Он сейчас еще. Мы Ребят, я нашла мурену. Шшш, а вон он крабик. Мне краб, не интересует. Она что-то там это рот открывает. Она видит нас. Конечно, что видишь. Она ждет, когда ты спустишься, <с тебя <с А почему а она не съела меня да, раньше? Потому что раньше она тебя боялась. А теперь? Она, видишь, уже даже морду высунула. Ну, Мурена очень острые зубы. Я тоже думала. Приветик. Ух ты, какая то улыбашка. Ой, блин, она, она потрясающая. На еще вот такое помещение типа <мм> с рундука что ли ну наверное для всяких сапов если вот вы какое-то дальнее путешествие идете подсобка вот конечно подсобка это всегда круто но закройка когда ты идешь на нос для того чтобы сбросить либо поднять якорь тебе тупо негде встать это приходится встоять вот так вот, ну, лично мне это при моем-то 73 сантиметра неудобно, потому что здесь у тебя уже открытый якорный рундук, ну, в который тебе неудобно, да, падать. А здесь у тебя это стекло, которое стремно продавить, там, разбить. И приходится вот так вот стоять, ноги разъезжаются, вот И иногда приходится стоять достаточно длительное время, пока там выбираете место для спуска якоря. Очень удобно, если бы вот этот вот вход в этот рундук был где-нибудь чуть-чуть подальше или чуть-чуть поменьше, не знаю. Но поменьше, наверное, туда бы вещи не влазили. Было бы классно. Витя закрепляет сап. Я на нем сегодня прошла до самого входа в этот залив и меня ветром чуть не вытащило обратно в средиземку Очень сильный ветер, мне было очень тяжело грести против. Волны и против ветра. Вот, смотрите, как симпатично ресторанчик выглядит вечером. Днем он пустынный и выглядит, может быть, где-то стремновато. Но вечером очень милое место. Если вы хотите увидеть экзотику, то это место самое то.